Всем привет, дорогие друзья! Война! Нет, это не война людей с людьми. Это война с инопланетными существами. Вы видите засекреченные видеосюжеты. Объяснить очень тяжело, где это было снято. Но приблизить ту информацию, которая ближе к нам, сейчас происходит необычная военная операция. Объекты НЛО по всему миру захватывают Нашу планету исходя всей ситуации мы сами ее подарили им часть стран которые борются с ними или слабы или вообще не могут с ними сравнивать возможность. но это не все где-то в российской федерации в глубинке был замечен неопознанный летающий объект артиллерия готовилась к нападению несколько Пушек было установлено для уничтожения таких объектов, но не было действий со стороны военных. Они приготовились атакам пришельцам. Это военная база, которая была окружена с двух сторон. Вы видите только первоначальную схему двух объектов НЛО, которые должны напасть десантам. Это огромные корабли, это не маленькие. Военные, улыбаясь, думают, что это все-таки какой-то фильм. Но вот еще один видеосюжет. Военные также были атакованы на севере. Несколько гаубиц открыли огонь по объекту НЛО. Это необычный объект НЛО, вызывал помехи на протяжении нескольких лет. Военным дали приказ уничтожить, но артиллерия была готова нанести сокрушительный удар. Что на самом деле было, объяснить очень тяжело. Военные всегда делают один приказ. Это приказ. Выполнить его любой ситуации уже от военного зависит. Или открывать огонь, или не открывать вообще. Помимо того, что власти знают правду про НЛО, много чего мы с вами знаем, а живем в таком мире, где интернет доступен каждому, мы понимаем прекрасно, что в этой игре победит только один сильнейший, у кого развита наука, технология и даже военная промышленность. Но исходя все ситуации, что происходит, вы видите сами. США, Украина, Россия. Это необычный конфликт между действиями, где встречаются больше объектов НЛО, чем, наверное, мы думали. Но, исходя всей ситуации, есть выход из этого. Кто-то говорит, что пришельцы прилетели на Землю, чтобы остановить эту необычную операцию. Кто-то говорит, что это должно остановиться немедленно. Объекты НЛО готовили и будут готовить свое нападение, где... Оно начинается, там оно и заканчивается. Вот еще кадры как -то. танки пошли в бой. Их тоже встретил неопознанный летающий объект, утверждает, так же, как наподобие танк. Если сравнивать исходный бой, который мы с вами привыкли видеть в фильмах, то здесь реальность больше, чем, наверное, вы подумали фильм. Когда стрелял танк, отрикошетил просто-напросто снаряд. Говорят, видео прерывается. Исходя от той ситуации, что произошло дальше, танки начали открывать по объектам НЛО, а их около 27 было. Когда они начали подъезжать ближе, то вся техника, которая работала на танке, просто отказала, и они встали. Никаких кровопролитных действий не было со стороны НЛО, они просто отключили танки. И больше не заводились. Что на самом деле случилось, объяснить никто не может. Управление, наведение и даже то, что там в танке самое главное, было уничтожено. Это как фильм ужасов, когда прилетает вторжение объектов НЛО. И они отталкиваются тем, чем есть. Но представьте, мы среди пришельцев сейчас аборигены с луками и стрелами. Мы не сможем против пистолета или автомата идти против них. Как раз это и происходит. Последний видеосюжет также был заснят где-то на границе с Украиной. Мы видим несколько э, установок гаубицных, э, которые стреляют по объектам НЛО. Но удивительно то, что никто про это не слышал и даже не знает. Скорее всего, это будет идти огромное действие о том, что это нереально. Но суть в том, что все происходящее, которое вы видите, это субъективное мое мнение о том, что происходит на планете Земля. Никто не может понять, что происходит, но Китай понимает, что объекты НЛО, которые появляются на земле, это не просто так. В всей ситуации есть и предел, который, скорее всего, наступит скоро. Пока что будем смотреть за новостями, что происходит по всему миру. А вы, дорогие друзья, поддержите меня лайком, подпиской, ну и, конечно, не забудьте поставить колокольчик. Весь исходный материал вы видите сами. Спасибо за внимание. До новых встреч.